Увидел на просторах интернета видео, в котором рассказывалось о том, что пенсионер в возрасте 82 лет в Германии был оштрафован на 1000 евро. За то, что разместил объявление в газете, в котором предлагал свою квартиру в аренду с указанием того, что не сдает квартиру не немцам. Владелец квартиры в Аусбурге, город Германии, написал в рекламе, что он не сдает квартиру, что он сдает квартиру только немцам. Один из желающих снять квартиру не немец, пожаловался на это. Адвокат Угуркер представлял Хамада Дипаму из Мюнхена, родившегося в Буркина-Фасо, страна Западной Африки, который хотел снять квартиру в Аузбурге. На основании газетной рекламы и суд решил взыскать в его пользу 1000 евро. Каким образом это было сделано, сейчас неважно. Районный суд немецкого города Аусбург обязал местного жителя выплатить компенсацию в размере 1000 евро мигранту из Буркина фасо которому пенсионер отказался сдать квартиру. Об этом сообщает дочь Вели. Суд постановил, что арендодатели не могут размещать объявления с формулировкой «только немцам». За это, ответчик, за это ответчика и оштрафовали. Владелец квартиры, в свою очередь, признался в том, что хотел видеть в качестве арендаторов исключительно граждан Германии. Он отметил, что ранее у него был конфликт со съемщиком турецкого происхождения, предположительно торговавшим наркотиком. «Преступления и правонарушения совершаются людьми, а не гражданами», заявил в ответ на это пояснение судья. По оценкам Федерального антидискриминационного агентства, около 70% мигрантов-ориендаторов жилья в Германии сталкиваются с дискриминацией при поиске... «Пристанище», уточняет дощевели. В ходе разбирательства было установлено, что арендодатель сознательно дискриминировал всех не немцев при поиске съемщиков, открыто включив соответствующие условия объявления о сдаче жилья. Представители са рассказали, что пенсионер просто не стал разговаривать с потенциальным арендатором по телефону, когда понял, что тот является выходцем из другой страны. Пострадавший приезжий из Африки в настоящее время он проживает в Мюнхене и планирует переезд в Аутсбург. Нач... Я начал искать первоисточник этой статьи, оказалось не так просто, хотя все источники ссылались на ресурс Deutsche Welle. Прямой ссылки на статью я так и не нашел. В итоге перекопал. Сайт Deutsche Welle я нашел эту статью и нашел первоисточник. Ссылку на эту статью я оставлю в описании. Кроме этого, обратил внимание, что данная новость не сильно была растиражирована на украинских ресурсах. Нашел данную заметку только на сайте одного издания. Спросите, к чему тут Германия с ее законами и, правами, и нравами и вообще, для чего я записываю подобное видео. Логично, мы с вами... Находимся в Украине и нашему законодательству и судебной системе далеко до таких решений, как я описал. Так вот, этот факт возмутил меня настолько, что я решил донести до вас ключевую мысль, которая возникла у меня в момент, когда я смотрел на фото адвоката его клиента по этому делу, которое размещено в статье. Ну, это фото я размещу, вы увидите его, оно будет в описании, там ссылка будет на эту статью. Суд восстановил справедливость. Это прямая дискриминация по национальному признаку. Одним словом, фашизм. Сразу приходит на ум нашивки на рукав и другие вещи, которые осуждаются во всем мире. По сути, если так ограничивать права публично, то мы снова вернемся к тому, что пережили уже однажды и с чем боролись наши деды. Конечно же, квартира это частная собственника. Собственность. И собственник вправе сдавать ее кому пожелает, но писать об этом публично нельзя. Он может показывать свою квартиру и по результатам просмотра выбрать для себя подходящего арендатора, при этом отказать остальным без объяснения причин. Давайте вернемся в правовое поле Украины и рассмотрим похожую ситуацию. Скажем, что было бы, если бы подобное произошло у нас в теории и на практике. Вот В теории Конституция Украины содержит норму, которая звучит так. Это именно статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, жительства по языковым или другим признакам. В Уголовном кодексе нашло отражение конституционной нормы и закреплено наказание за такое поведение, а именно статья 161, 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений». Инвалидности и по другим признакам. Приведу первую часть этой статьи и размер штрафа для сравнения с тем, который был взыскан с гражданина в Германии. Часть первая. Умышленные действия направлены на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение правоустановления прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, жительства по языковым или другим признакам. Наказываются... Штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимум доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 лет или без такового. То есть у нас за такое можно получить штраф от 3400 гривен до 8500 гривен, или ограничение свободы, или это уже уголовное преступление. И в отличие от случая в Германии, где все это было решено в гражданской юридиции, судя по публикациям в СМИ, что э, со случаями нарушения и привлечения к ответственности за такое, другими словами, а э, что на практике? Давайте глянем ситуацию под таким углом. С 2014 года, по сегодняшний день с Донецкой и Луганской областей массово переезжали люди и многих интересовала именно аренда жилья. На что многие слышали в адрес такие фразы. Мы не сдаем мест мы сдаем только местным, людям с Донецкой и Луганской пропиской не беспокоить, переселенцам не звонить и так далее. Я искал в сети объявления с подобным дисклеймером и мне повезло найти даже записи разговоров. Приведу их тут. Послушайте. Вот и... Ну, нашли кое-какие объявления, вот, допустим, текст таких объявлений сейчас приведу. «Хозяйка, сдам однокомнатную квартиру, семейной паре, девушка, желательно без вредных привычек, платежеспособным, предпочтение гражданам Украины с харьковской пропиской беженцам и переселенцам, просьба не беспокоить» – возить объявления. Ну, это такое дело. Скриншота объявления у этого нет. Ну, зато сохранились. Вот журналист звонил по объявлениям и сохранилась запись. Послушайте, пожалуйста. Алло, Алло добрый день. Добрый. А я к вам по объявлению звоню однокомнатная квартира. Да, да, да, еще сдается. Еще сдается. А мы семейная uh -huh. пара, без детей, без животных. Uh -huh. а, хорошо. Скажите, а у вас тут написано предпочтение с Харьковской пропиской, а у нас прописка Луганская область, но слатова. Ну Луганской области все-таки. Вот, вы знаете, нет вариантов много, поэтому извините, пока я не рассматриваю из Луганской и Донецкой области. А скажите, а почему Сватова же не захватывалась никогда? Да нет, но в том плане, знаете, хотя бы, ну, в случае чего, если что-то случится, потому как тут хоть бы Харьковских найти, знаете, все-таки я по прописке, а вот как бы дальше район, я пока не рассматриваю, к сожалению. Так а в чем причина? Ну, просто потому что вы хотите местных устроить сначала? Ну да, да, да, чтобы Харьковчане именно были. А если львовская прописка, это вас устраивает? Нет, именно, чтобы была Харьковская. Угу. Ну, хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Ну, вот идем еще, тут у них есть, ну, кроме текстов, вот еще есть пример. Да, да, да, это вообще квартира. <coughs> Значит, да. вы, э, вы ищете на одного себе, да? Ну, да. Откуда вы? А, я из Луганска. Ну, мы же, я же написала, что мы не можем взять... Э, Просто вы восточных. написали представителей восточных регионов, я хотел уточнить, кого вы имеете в виду, Харьков, Луганск или там а Нет, не, ну, ну, вы поняли, наверное, что я имела в виду, скорее всего. Ну, вообще нет, поэтому я позвоню, уточню. Нет, ну мы не можем взять э, представителей восточных, там где-то... А почему? Ну, то, что... ну есть там на то причина, мы не можем взять, извините, поэтому не приходится. Понятно, спасибо. И еще один пример. Ну, уже полностью картину закрыть. Днепропетровск. Да-да-да, я по поводу объявления квартиры в да что? что? Да, да. А, 1100 гривен с коммунальными, да? Нет. Без. Без коммунальных, да? Да. Ага. А, ну, я студентка. Единственная проблема, что у меня Донецкая прописка. Но я и в Мариуполе. Прописаны в Мариуполе? Да. Тогда можно думать. Какие-то вопросы есть у вас? А, вопросов нет, пока никаких нету. Хотите подъехать, посмотрите, я так понимаю. Давайте я вам перезвоню. Ну, тут такие вот дела. Делалось расследование. В принципе, можно сейчас такие объявления тоже найти. И пора звонить. Поэтому я не думаю, что что-то изменилось на рынке аренды жилья. Вот. Естественно, такое поведение попадает под действие приведенной выше статьи. Да, соглашусь, что сейчас волна приезжих утихла, но случаи такого отношения к своим же гражданам не исчезли совсем. Ко мне обращался мой знакомый, которому не хотели выдавать загранпаспорт из-за того, что место регистрации указано в Донецкой области, и он не пожелал получать справку переселенца. Это также является нарушением, но уже служебным лицом. Тогда мы начали было разбира, разбирательство по этому делу, и, но я решил отказаться от этой затеи, изучив вопрос детально, кроме того, служащий получил дисциплинарное взыскание. Думаете, сейчас такое не происходит больше? Идем в реестр судебных решений, ищем приговоры по статье 161 Уголовного кодекса Украины. Всего в реестре содержится 30 приговоров по данной статье. Там есть все что угодно. Конфликты на основе вероисповедания, разжигание межнациональной розни, но наказание за то, что граждан ущемляют права правах по признаку места жительства или места регистрации я не нашел. Если вы знаете такие случаи в Украине, когда дело дошло до суда и был приговор, поделитесь, пожалуйста, решением в комментариях. В связи с этим у меня вопросы. Граждане не знают свои права? Закон у нас в Украине не работает, не работает правоохранительная или судебная система. Почему по другим признакам нарушения приговоры, хоть их и мало есть, а вот по описанной мной ситуации нет? Почему парень из Африки смог наказать гражданина Германии, а мы граждане Украины не можем наказать таких же граждан за такое же? Пишите свое мнение в комментариях, не буду призывать вас подписываться, просто оставайтесь на связи. Всего хорошего.